российским ученым историкам, востоковедом, религиоведом, доктором исторических наук, общественным деятелем и политологом Андреем Зубовым. Андрей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, спасибо вам большое за то, что в это позднее для вас время вы согласились побеседовать с нами и с нашими, а, радиовид... с нашими радиослушателями. И чтобы задать определенное настроение нашей передачи, хочу у вас спросить, а почему история наука и почему так важно ее изучать и знать? Ну, вы понимаете, так же, как отдельный человек должен знать, наверное, историю свою и своей семьи, своих родителей, дедов, бабок, он должен понимать, как он был воспитан из какого рода он вышел и одни люди гордятся своими предками другие стыдятся и, и в любом случае если есть какие-то постыдные дела у предков. Человек разумный пытается их исправить своими правильными поступками, тем, чтобы детям пришли не э, ну, отрицательные черты рода, а то доброе, что его родители вложили в них. Вот все это имеет отношение для целых народов и для целых государств. И здесь история. История это наука, которая позволяет учить не семью, не род, а, в общем, все человечество. И, в первую очередь, конечно, ту страну и тот народ, в котором работает сам историк. Поэтому, на мой взгляд, история очень важная. Дисциплина, приучающая людей относиться к своей жизни ответственно и понимать, что от твоих поступков от твоих слов э, зависит будущее ну, по большому счету человечества. ни один человек не может э, сказать что от него ничего не зависит зависит только эти зависимости мы не очень ясно иногда представляем вот для этого и нужна история что представлять все это более ясно андрей борисович а теперь конкретно хотел бы перейти к, к россии к стране где вы живете и в одном из интервью точно не помню кто сказал описав историю России именно вот так это набор исторических красивых легенд выгодных власти в данную минуту как бы вы могли бы это прокомментировать сказано конкретно об истории россии ну, вы понимаете России, так нельзя говорить, потому что в России огромное количество историков, начиная с статищего и Карамзина, ну, если говорить уже о современной науке исторической, и вплоть до сегодняшнего дня. Эти люди имеют совершенно разные подходы к истории. Одни из них э, серьезные историки, которые не искажают фактов, презентуют историю, как должно, но при этом дают свою интерпретацию, и не скрывают своих симпатий антипатий. А конечно есть шарлатаны, которые э, не историки вовсе, э, а бултуны исторические, которые э, говорят не то, что было, а то, что хотелось бы, что было. Или скрывают какие-то очень важные аспекты жизни общества в прошлом, что поскольку они постыдны, а другие малозначимые выпячивают и дают им совершенно незаслуженное большое место в истории. Поэтому вот такое определение, оно, я считаю, относится к шалатанским. Кто бы его не сказал. Угу. Потому а... что мы не можем сказать, что, там, скажем, Ключевский или Платонов Сергей Федорович, или э, Соловьев, да даже Карамзин, при всем том, что, конечно, его взгляды были консервативные, абсолютистские, но историю государства российского он писал правдиво. Э, вот, э, мы не можем сказать, что эти люди, которые создали легенды и мифы, не создавали, а... Русские ученые в эмиграции в тех же Соединенных Штатах, это Сергей Германович Пушкарев, это младший, Вернацкий, Георгий Вернацкий, э, ну и другие, э, они тоже создавали настоящую историю России. И мне кажется, и внутри России такие ученые есть. И мы старались, когда работали над трехтомником истории России XX век, дать объективное и... Такую честную э, презентацию истории. Вот так вот я бы сказал. Андрей Борисович, если а, вспоминать Советский Союз, а, то нельзя об этом государстве говорить однозначно, там, плюс или минус. да а В году 1994, а это я взял информацию из Википедии, у вас произошел спор с академиком Сергеем Авер... Аверинцевым, если я правильно фамилию произношу где он не согласился с вами о том, что в Советском Союзе советский народ поголовно верил Сталину к 41 году. Вы до сих пор придерживаетесь вот этой идеи, вашей концепции, что практически все к 41 году в Сталина верили, как говорится, ну, будем так говорить, 95 процентов. Вы знаете, я и тогда так не думал. И сейчас так не думаю, и если вы внимательно перечете в Википедию, там э, вообще не об этом. Там может может об этом. быть. Спор, наш советник заключался э, в том, что он говорил, что э, вот э, Власовское движение, это он оценивал, короче говоря, достаточно положительно Власовское движение. И говорил, что очень много людей, которые не любили советскую власть, они пошли во власовское движение. Вот. Я, сказать, спорить с тем, что много людей пошло во власовское движение невозможно. Действительно, пошло много людей во власовской армии было, ну, там, в общем, там, не обязательно именно в армии Власова, русских формированиях нацистов было более миллиона человек в общей сложности. Это, конечно, колоссальная цифра. Скажем, в Первую мировую войну коллаборационизма практически не было среди русских. Но они Он единичен. там Можно по, едини, по пальцам посчитать офицеров, скажем которые перечти на сторону тройственных держав там, Австрии, Турции и Германии. Вот. Поэтому это, безусловно, важный феномен, он, конечно, свидетельствует о том, что очень многие ненавидели и не любили коммунистический режим вообще, и Сталина в частности, и было за что не любить, и было за что ненавидеть, естественно, и в этом никакого спора не было. Но я говорил, что «Владское движение» – это не решение проблемы, что Лазов не мог решить проблему освобождения России от «Сталинизма». По той простой причине, что он служил другому тоталитарному режиму, который ничем не лучше сталинского режима, который такой же отвратительный, и к тому же еще он и чужой. Понимаете, э -э те люди, которые сражались э -э против Гитлера, они, да, защищали Сталина, но одни одновременно защищали Россию. Всем известно, какие планы относительно России имел Гитлер. Об этом подробно рассказывает, скажем, такой английский историк Тойнбе, А.Н.Л. Тойнбе. Вот. Те, кто сажались на стороне Власова, они... Здесь и Гитлера, они сажались против Сталина, это очевидно, но они сажались и против России. Тоже очевидно. Они убивали русских людей. Или готовы были убивать русских людей. Так что э, у нас был спор с Сергеем Сергеевичем именно об этом. Об оценке Власова. Я к нему относился негативно. И сейчас я к нему тоже отношусь негативно. Но сейчас мое мнение несколько смягчилось. Я большой опыт исторических исследований привел меня к тому, что действительно мы имеем дело с великой трагедией. Трагедией трагедии э, русского народа, который в свое время избрал в массе своей большевизм, не поддержал белое движение, сознательно не поддержал белое движение, оказался в большевистском вот в этом э, государстве, невероятно от него пострадал, а кто-то а кто естественно сам был источником страданий, сам был бандитом. Э, вот. И в результате что им было делать? Вот Им некуда было податься. Поэтому многие люди и внутри России, и в русской эмиграции, они выбирали такую вот межеумочную позицию, тоже не безупречную, но все-таки. Например, такой, ну один из, из тех людей, которые оставили мемуары, вот, он, сейчас я вспомню фамилию, он, значит, это внук министра внутренних дел императорской России Хвостова, он, значит, говорил о том, что я не мог идти сражаться за советскую Россию, не мог. Но, естественно, идти против сражаться России как таковой, тоже не мог. Ну и практически попытался со всеми силами уйти от этой альтернативы, вообще не идти на фронт. Скажем, такой человек, который оказался потом в эмиграции, такой Соколов, по-моему, Василий Соколов, я с ним лично беседовал, то еще был жут, старичок, жил в Страсбурге. Вот, он, значит, тоже ушел из Красной Армии, вернее, его хотели расстрелять в Красной Армии, обвинили в том, что у него отец белый офицер, и ушел с белыми, это правда. Вот, и хотели расстрелять, он прятался, потом перешел к немцам, но тоже не мог сражаться, сказал, что не мог сражаться. И он устроился еще с одним человеком, ну, просто ушел и где-то в Украине, склал там печки, ну, как-то зарабатывал на жизни, так выстрелил ни разу, не в русских людей, ни не в немцев, а ушел. Вот это трагедия той жизни, понимаете, не все так смогли устроиться, очень многие пришлось стрелять, и кто-то им даже гордился очень, таких людей тоже знал, но это трагично, это трагично. Вот тоталитарный режим мало оставляет возможности человеку достойно и по совести вести себя. Андрей Борисович, если продолжать тему генерала Власа, можно ли сказать, что это абсолютно трагическая фигура, и нужно ли вот его судьбу, его, как говорится, личность изучать внимательно? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Это, безусловно, интересное, интересное явление. Я не могу сказать, что я большой специалист по генералу Власову, я никогда специально не занимался, есть такой Кирилл. Александров, Кирилл Михайлович Александров, который много времени посвятил изучению питерских ученый, э, Власова и Власовской армии, конечно, он вам расскажет намного больше. Но это, с одной стороны, трагическая фигура, но, с другой стороны, в отличие от солдат армии, вот, РОА, да, Русской освободительной армии, сам по себе Власов эта фигура не только трагическая, но и, я бы сказал, довольно несимпатичная. Потому что он был обычным сталинским генералом он не сражался против сталина не уходил там во внутреннюю миграцию выбирая какие-то маленькие должности он делал активную сталинскую карьеру а когда он попал в плен тоже не по своей воле он не перешел к линию фронта чтобы быть против сталина а он попал в плен когда его войска попали в окружение, и в общем его выдали он нам прятался, его выдали. Когда он попал в плен, он решил бороться против Сталина на стороне Гитлера. Понимаете, для него это была, ну, я бы сказал, сознательная позиция. Он мог бы просто сидеть в лагере, никто бы его не убил бы. Вот, сидел бы там и ждал конца войны, как некоторые другие попавшие в плен генералы. Он решил бороться. Но бороться на стороне Гитлера. Понимаете, Гитлер ну понятно, кто такой Гитлер. Э -э так что это борьба. Вот со стороны Власова, понимаете, она намного менее оправдана, чем со стороны обычного солдата или младшего офицера, который попадает в плен, у которого альтернатива или умереть с голоду, поскольку Советский Союз не заботится о своих военнопленных, отказался подписать Гаагские конвенции, ну и... Человек может умереть от голода, и масса умерла. В общем, в первый год войны умерла от голода и болезни в немецком плену. Я боюсь назвать неправильную цифру, но около миллиона человек. Огромные. Огромный масштаб этой гибели. Поэтому люди старались выжить. А им говорили, давай вот иди в армию освободительную русскую армию, тогда и еда, тогда и одежда, тогда и приличная жизнь. Ну и не все выдерживали. Я, например, знаю одного человека, который долго, сейчас уже он умер, но все время с ним даже переписывался, тоже старик. Он жил в Царицыне, в Волгограде. Он попал в плен, был в Норвегии в лагере немецком солдат советской армии красной армии и он бежал с другом из лагеря бежал из лагеря их поймали их поймали сказали ну слушай вот выбирай мы тебя или расстреливаем, потому что ты бежал из лагеря значит расстрел или в но ну, они пошли в Ро. судьи жить-то хотелось и после войны он отсидел свои 10 лет как власовица и потом вот жил тихой белой жизнью даже в Советском Союзе, а потом уже в новой России. Андрей Борисович хотел бы вам задать вот какой вопрос: историческая наука это наука о жизни народа? Вопрос вот в чем: русский народ до 1917 года русский народ после 1917 года, то есть уже советский народ, и русский народ сегодня, это одна общность или здесь есть масса а, каких-то различий? различий, да? Как бы вы могли описать? Если есть различия, то интересно их услышать. Какие различия? Ну, э, безусловно, это одна общность, потому что общность народа, э, в первую очередь, определяет, с общностью языка и культурных и исторических ценностей понимаете люди говорящие на русском языке люди которые считают пушкина там блока лермонтова есенина своими поэтами льва толстого там, скажем достоевского своими писателями люди которые для которых там бородинское сражение Петр Великий, ужасы Ивана Грозного – это все их истории. Вот, безусловно, это, ну и понятно, то, что происходило в советское время, война, вот та самая Вторая мировая война и многое другое. Это их история, их коллективизация, их репрессии и вот, Это одна, это один народ. Это, конечно же, один народ, это континуум. Говорит о том, что это разные народы, это разные люди, это абсолютно неправильно. Но, безусловно, он разный. Он разный потому, что так же, как и каждый из нас с вами, он в 20 лет один, в 40 лет другой, а в 70 лет третий. Человек отличается сам от себя. Также отличается и народ. Тем более, что русский народ пережил несколько тяжелейших, испытаний в истории я думаю что одно из этих испытаний это крепостное право рабство понимаете вот в соединенных штатах рабов привозили из за океан и белые американцы рабами как я знаю никогда не становились или это были единицы были какие-то а в россии таких же русских людей Превратили в рабов, которые ничем не отличались от э, чернокожих рабов на североамериканских плантациях, где-нибудь Джорджии или Вирджинии. И есть такая хорошая работа Петра Колчина, тоже из русской иммиграции, американского ученого, э, который сравнивает э, из нас в Соединенных Штах, который сравнивает э, русское крепостное право, Russian и uh, American uh, slavery uh, вот и его показывает, что это практически одно и то же. Но представляете, какая травма народа, когда его обычный народ, такой же, как англичане, французы, скандинавы, его путем нескольких таких, ну это ученые знают, как это происходило, превращают в рапов. И, собственно, вот это рабство, оно продолжалось так или иначе. Ну, в прямом виде вы отменили в 1961 году, оно было более 150 лет, потому что мы, ученые, считаем, что вот рабство в прямом смысле слова началось с 1719 года, когда была введена подушная подать. То есть, когда людей стали, люди стали платить не по земле, которую они обрабатывали, а по числу... Лиц мужского пола. Почему это большой особый разговор? Оно фактически да. рабство было отменено только, э, только в начале 20 века реформами Столыпина. Э, это первая великая травма. Вторая травма это, конечно, тоталитарный коммунизм, который пережил весь российский народ. Ну и третья травма, очень тяжелая, это современность, это выход из коммунизма э, в России пошел совсем не так как он пошел во всех странах после коммунистического мира. От Эстонии до Албании. Все страны, послекоммунистические европейские страны, они выбрали путь системной декоммунизации. И главный элемент системной декоммунизации была институция прав собственности. Большевики, ну коммунисты, отобрали собственность у всех. Э, после коммунистические режимы вернули собственность потомкам ограбленных. В России этого не произошло. Собственность расхватали. Ловкие люди, большей частью связанные с коммунистической верхушкой и партийной верхушкой, а большинство людей осталось нищими. Они ничего не получили от конца коммунизма, кроме некой абстрактной свободы, которую вот мы, интеллигенты, ценим, а простой человек естественно не видит в этом большого толку и это привело к третьей великой травме ну и к нынешнему авторитарному я бы сказал такому необольшевицкому режиму который сейчас установился в нашей стране Андрей Борисович мы сейчас уйдем на короткую а, а, рекламу и через пару минут вернемся, поэтому не отключайтесь, очень интересно. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания Радиостанция Народная Волна Чикаго. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. А, мы продолжаем беседу с российским ученым-историком, Востоковедом, религиоведом, а, доктором исторических наук Андреем Зубом. Андрей Борисович. А, да. Андрей Борисович, вот такой вопрос: а, исторические мифы или историческая правда? Что я имею в виду? А все, что связано ну, с Великой Отечественной войной, и со Второй мировой войной, Зоя Космедемьянская, 28 а, панфиловцев, там, а, матросов и так далее, и так далее, да? А как вы считаете, может, все-таки из... Россия должна избавиться от вот этих мифов и говорить а, тяжелую, но все-таки историческую правду для людей, чтобы понимать, что какая трагедия произошла с 41 по 45 да, лет назад. Да. Разумеется, и, конечно, надо говорить правду. И вот я думаю, что некоторые наши слушатели знают наш трехтомник истории России 20 век. Сначала двухтомник, потом мы его переиздали как трехтомник, и там э, в нем приняло участие почти 50 ученых. Я был ответственным редактором. И э, мы там говорили правду. и вот э, Зои Космидемьянской, по-моему, говорили, и о Памфиловце, и о Матросове. Это не значит, что этих всех людей вообще не было. Там, скажем, все было, но было все совсем не так. скажем так. Вот. И если есть чем гордиться, совсем другим. Если есть чего стыдиться, то тоже другого. К сожалению, да, Вторая мировая война это эпоха страшных мифов. И вот последнее Работа Путина о, о, о русской истории в первую очередь о войне с 1939 -го года, с Мюнхских соглашений э, э, и до 1945 -го года, до войны с Японией, э, она полна вот такими мифами. Она вот он, видимо, сам увлечен этими мифами, видимо, верит тому, что чему его учили в школе и в институте в советское время. Мы же с ним ровесники. Вот, и предлагает их людям. На самом деле, конечно же, взросление народа происходит тогда, когда он от мифов переходит к правде. Когда он способен знать и анализировать истину. Вот То, что у нас не хотят, чтобы люди переходили к правде, это видно по отношению к коллективам. Значительная часть архивов, в том числе архивов КГБ, НКВД и Министерства иностранных дел и партийных архивов, эм, они засекречены до сегодня. дня. Ну, что секретить? Документы, которым уже 80 лет, 100 лет, они засекречены. Потому что людям предлагают мифы. Мифы о... В 17-м годе мифы о коллективизации, мифы о тридцать м годе, о войне, ну, и о послевоенной жизни тоже. И вот именно из-за этого архивы закрыты. Это очень печально. Очень многие историки от этого страдают. И даже то, что было открыто... После конца коммунистического режима в 90-е годы сейчас очень многое закрылось. Или, по крайней мере, они формально открыты, но к ним не допускают под теми или иными предлогом. Андрей Борисович, хотел бы вот какой вопрос задать. На днях исполнилось 90 лет первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Но в связи с этим я хотел бы спросить вас о его визави, которому 5 марта а, этого года исполнится 90 лет. А, я говорю, естественно, о сергеевич Сергеевиче Горбачеве. Как историк, как бы вы описали этого а, политика, этого исторического деятеля? И вообще, как вы видите, какая его... у него будет историческая память? Память, да. Ну, вы понимаете. Э... И вообще, я думаю, что человек, вот, занимающий высокое место в, в истории, стал являющийся большим деятелем историческим, он делает, и много раз это умные люди сознавали сами и писали, он делает не то, что он хочет, а он делает то, что, вот, к чему его толкает жизнь. И в итоге получает совсем на выходе не то, что он ожидал, когда начинал свою деятельность. И Горбачев это одна из таких фигур. Мне посчастливилось его даже лично знать, ну, сравнительно неплохо. Конечно, уже после того, как он перестал быть президентом, он, когда он был в отставке. Но я не раз бывал у него в фонде, мы беседовали, участвовали в каких-то конференциях. Горбачев до конца не понимает и не понимал то великое дело, которое он совершил, или которое было совершено его руками. Понимаете? А его руками, хотя он сам этого не хотел и много раз делал, ну, как бы, такие движения К тому, чтобы отступить Он разрушил Тоталитарный коммунистический режим И разрушил его так Что его уже сейчас Вот Путин и вся компания Не могут восстановить Как бы не хотели Не могут Все получается уже нелепо Потому что вот этот страшный монолит В котором я прожил первую половину своей жизни Этот монолит рухнул Распался превратился, если не в песок, то в камни. И из этих камней что-то пытаются сделать, но не могут. Поэтому, в целом, я считаю, что дело Горбачева не потому, что он гениальный был человек. Он был хороший, честный в целом человек. понимаете он Да, он тоже врал. Он тоже лукавил, он тоже интриговал. Если вы почитаете его ближайших к нему людей, там, скажем, того же Александра Николаевича Яковлева, Черняева, его советника, вы увидите, что ну, мы же историки всегда сопоставляем мемуары, сопоставляем свидетельские, как бы мы бы сказали, показания. Вот, в этом смысле мы себя ведем как следователи. Вот, видно, что да, он далеко был, не всегда был искренен. Он не был смел очень часто, но через него вот, Россия обрела свободу. Относительную, но свободу. Э -э то, что он не смог, да и никогда бы не смог совершить вот, системную декоммунизацию, это факт. Он верил в социализм, в коммунизм. Для него до революционной России была какой-то ну, совершенно с страной, которая, ну, ну, как в Вавилон или Древний Египет. Э -э, вот, вот с Ельцином сложнее, потому что Ельцин постепенно, он начинал так же. Начинал так же. Я вообще не знал, что делать. Э -э, когда в 1991 году ему упала власть в руки в сентябре, ну, после 23 августа, он не знал, что с ней делать, как, как вот строить дальше страну. И никто не знал. На самом деле было очень просто. Уже в это время в Восточной Европе были, ну я имею в виду в Центральной Европе, а в Польше, в Чехии была проработана система шагов по выводу стран из коммунистического прошлого. Но наши реформаторы, тот же Гайдар, которому отдал предпочтение Ельцин, да и Явлинский, которому он не отдал предпочтение, не знали, как поступать. И они отвергли, сознательно отвергли вот эти польско-чешско-венгерский опыт, сознательно его отвергли, не могли его ни понять, ни принять. И в итоге мы оказались в болоте, как всегда. Понимаете, и в отличие от Горбачева, который, сколь мне известно, до сих пор не признал, что, его вот, что надо было действовать иначе, Ельцин признал это. В своих воспоминаниях президентский марафон, он прямо сказал, что наша ошибка была в том, что мы не начали право восстанавливать правопреемство с докоммунистической России, Как сделала Польша, как сделала Чехия. И в итоге мы вот и не решили наших проблем. Это, я считаю, большой прорыв. Опять нынешний правитель Путин далеко отошел от этого, не понимает этого, его все волнуют советские какие-то реалии, ностальгия вот эта советская. Вот, и мы все дальше и дальше отдаляемся от правильного пути решения э, вопросов восстановления в России свободы, государственности, нормальной демократии. Вот, так что я думаю, что Горбачев сделал большое дело, сам того не думает сам того до конца не понимая он и хотел обновить социализм а он разрушил тоталитарный коммунизм вот его главное э, великое достоинство великая заслуга которую он сам не который он сам не стремился. андрей борисович вы частично уже ответили немножко на мой следующий вопрос но все-таки как вы считаете что историки ну например новый андрей зубов напишет через лет сто о Владимире Путине, потому что все-таки а, по-разному видится на расстоянии, на историческом расстоянии деятельности деятельность политика. Вот как вы это видите? Лет через сто после нас, как а, оценит историк а, деятельность Путина? Вы понимаете, поскольку Путин еще остается у власти, очень сложно говорить о том как мы его оценим. Мы не знаем, какие будут его шаги завтра или через год. И, и, и вообще такие хорошие историки, и русские, и зарубежные, серьезные, а не то, что мы называем политологами, то есть просто болтуне политики, серьезные ученые, они всегда предпочитают останавливаться на ныне правящем правителе, на факте того, что вот, значит, такого-то числа воцарился Александр II. И в эпоху Александра II дальше не пишут об этом. Пишут о его отце Николае Павловича, Александре Первом, но не о, не о том, кто сейчас правит. Потому что это не история, это, вот, это жизнь сегодняшняя. Она может быть другой. Действительно, Александр II начал, как говорится, за здравие, окончил во многом за упокой. И так бывает часто. А бывает и наоборот. Вот. Поэтому, что касается Путина, мне очень сложно говорить. Он, конечно, правит уже 20 лет и наделал уже дел, массу. И в основном это дела, к сожалению, плохие. Дела, которые вели к разрушению нашего общества, к его новому закабалению, к невероятному расслоению общество на богатых и бедных, э, ошибочные пути были выбраны, на мой взгляд. Но пока еще рано говорить. А вдруг он изменит свою позицию? Вдруг он сейчас, там, э, разумившись критикой Навального, того-сего, он станет вести себя иначе? И тогда он заслужит совершенно другую оценку. Поэтому давайте будем... Э, я могу вам так сказать, как политик, а я, в общем, политик, я заместитель председателя партии Народной Свободы, я очень неотрицательно отношусь к деятельности Путина все 20, особенно последние там, 12 лет его нахождения у власти, после того, как он совершил светье его маркировочку в сентябре. 2007 года. Вот. Но как историк, я бы предпочел все-таки, если я доживу, дождаться, когда он покинет свой государственный пост, и тогда уже можно будет проводить абсолютно объективный анализ. Андрей Борисович, а если а, говорить, допустим, о а, исторических граблях, да, почему все время так получается, что вот у русского народа, учитывая его всю историю, да, учитывая всю историю, все равно вот эта тоска по э, сильной руке. Как бы там ни было все время вот это вот желание сильной руки. Почему так происходит? Вы знаете, это, к сожалению, свойство не только русского народа, это свойство всех народов. Э, я не хочу вмешиваться в американские дела, я понимаю, что ваши слушатели имеют разные симпатии и антипатии, но вот сильная рука. Трампа понравилось очень много. Вот он сильный человек, он сильный дел э, действий. Вот хорошо было жить, когда такой сильный человек у власти. Э -э, там скажу, ну а что говорить там такого Гитлера и немцев? Понимаете, немцы ведь избирали Гитлера и очень любили его буквально до самого конца, до 1945 -го года. В основном э -э, противников режима было не так много. Намного меньше, кстати, чем противников коммунистического режима в России. Э -э опять же, любили сильную руку, любили то, что э он и сам, как говорил там, его э ближайший к нему юрист Карл Шмидт, он сам одушевленный закон, он выше закона, он сам воодушевленный одушевленный закон. Да и как здорово. Вообще не надо ничего думать самому. Совесть твоя освобождена. За тебя думает другой. Твоя совесть это фюрер, или Вождь или Сталин или Мао или, страшно сказать, Трамп. Вот. И в этом смысле люди похожи. Вот как раз задача ответственных и честных политиков сделать так, чтобы сами люди были своей совестью. Были с, э, своей, как бы, э, оценки сами бы давали. И сами бы различали правду и неправду. Что не надо им это вдалбливать в голову. Вожди не нужны. Ты сам себе вождь. Вот, поэтому это не особенность русского народа. Это вообще особенность человека. Желание, что за тебя будет другой. Снять себе себя ответственность. Это так пленительно, что я ни в чем не виноват. Я лишь исполнитель воли. Вот пусть он отвечает: э, тот, кто правит, тот кто отдал приказ. А вы знаете, что современное право говорит? нет, ты сам виноват. Если тебе отдали приказ, там, скажем, убивать евреев, то кто тебе не отдал приказ? Полковник твой или фюр, ты виноват, то, что ты убивал. Даже если ты обычный сержант, обычный солдат. Если тебе приказали. Э -э там голодом молить в Украине людей, неважно, кто тебе это приказал. ты это делал, ты виноват. Вот это личная ответственность за все, и за хорошее, и за плохое, это и есть зрелость общества. К сожалению, зрелых обществ очень мало. Понимаете, я не говорю, там русское полуграмотное было общество, да, любило там, Сталина, любило царя. А самое культурное общество Европы это немецкое где в гимназиях так учили греческий язык, что могли читать Гомера. И что получилось? Вот так вот. Андрей Борисович, а какой вы видите перспективу взаимоотношения России и Украины на ближайшую историческую перспективу? перспективу. В связи с тем, что ну, сейчас вот, происходит. Конечно, я могу... Здесь есть два подхода. Подход реальный, вот который сейчас существует. И подход, который мне желательный, который я как политик бы осуществлял. Подход реальный сегодняшний, это конфронтация. Потому что Россия захватила Крым. Россия оккупировала Донбасс частично. Между Россией и Украиной идет война. Реальная война, но она, правда, там идет, там не, не, не погибают сотни тысяч людей, слава богу. Но война идет, потому что одна страна захватила часть земли, другой не отдает, а любая попытка что-то изменить приводит к обострению военных конфликтов. И, в общем, за спиной, да, с 2014 -го года, с марта 2014 -го года, вот уже скоро 7 лет, это тысячи погибших И десятки тысяч раненых Искалеченных людей с двух сторон Но то, что было, произошло в России Мы не знаем Скрываются все потери А их тоже немало А то, что погибшие и количества в Украине их все знают Так что пока эта война Я считаю Что вообще пути у России Обратные В мировое сообщество В Европу в диалог с Соединенными Штатами, в семерку-восьмерку, J7. Без восстановления мира с Украиной нет. Нет. Вот именно Украина, ну также Сирия, конечно, и Абхазия, и Осетия, но главное Украина, это та точка российско украинские отношения, без которых у России нет восстанов возможности восстановить свой статус. И никогда она его не восстановит. А следовательно, надо сделать то, что требует от России мировое сообщество. То есть, признать целостность украинских границ. Уйти с тех земель, которые Россия захватила у Украины. Как бы она это не аргументировала. И... Дальше уже решать конкретные проблемы там, русского меньшинства, помогать, учить, как там, скажем, французы учат франкофонное население Африки, но при этом не завоевывают, не захватывают, не присоединять. Вот я думаю, что таково будущее Украины и России. Любое здравое правительство русское, которое поймет, что без воссоединения с миром, с самой его развитой частью, у России нет будущего. Не с Ираном же и Китаем жить. Вот. Э -э она пойдет по пути восстановления нормальных отношений с Украиной. Это совершенно необходимо. Андрей Борисович, э, насколько вы известный э, религиовед, и такой вопрос, насколько э, религия должна влиять на судьбу любого народа? Я имею в виду религию как общее понятие, это относится и к иудаизму, и э, к православию. православию, католицизму, и к другим э, буддизму, другим э, религиям. Э, насколько это важно для любого народа? По-разному. Религия, конечно, влиять должна. Просто потому, что религия – это система высших э, нравственных координат для любого э, человека, его религии. Понимаете, все нравственные координаты э, человека и цели находятся на земле. И все уничтожаются с его смертью. Даже желание, там, чтобы дети жили счастливо – ну хорошо, дети будут же счастливы, а ты помрешь, и это уже никогда не увидишь. А вот религия, она позволяет человеку перейти через эту грань. И понимать, что твоя жизнь бесконечна, она не кончается твоей личной смертью. Твоя жизнь, твои дела, которые ты совершаешь на земле, они влияют на жизнь. И твою, и на бытие. И на жизнь твоих близких, твоих детей, твоего народа здесь на земле. И это совершенно меняет человеческую позицию. Я человек, верующий по-настоящему, не тот, кто говорит, что я там христианин, я иудаист, а тот, кто реально является, он совершенно другой человек. Он э, ищет некоторых запредельных целей и боится который используют его, ну, грубо говоря, его вечность. Э, и, ве, и, и судьбу его потомков. И мир становится более этичным. В этом смысле религия – это великое основание нравственности. Не нравственности в узком смысле слова «не украдя», не, «не прелюбодействуй», «не лги», а нравственности в самом высоком смысле – Слово – это восстановление принципа жертвы. Ты помогаешь другому. Ты не можешь э, достичь вот этих религиозных целей, которые, мы ну, назовем их спасением для западных народов. Да? Э, Спасение не можешь достичь, если ты не будешь помогать своим ближним. Кто бы они ни были, все люди. Как учит Христос, твой народ, как учит э, иудаизм, да, э, и так далее. Это несколько разные вещи, но и то, в общем, на самом деле э, довольно близки друг к другу все религиозные здесь системы. То есть альтруизм, жертва или эгоизм и Эгоизм и в итоге приводит к катастрофе. Альтруизм и жертва на них строится общество поэтому религия играет большую роль я думаю в жизни человеческих сообществ из глубочайшей еще до исторической древности андрей борисович передача у нас подходит к концу быстрый э, вопрос и быстрый ответ россия это запад или все таки восток э, безусловно запад Безусловно, Запад, э, в любой системе координат, но я бы сказал даже больше, Россия – это Европа, это европейская цивилизация, ну, даже как Соединенные Штаты, это европейская цивилизация, вот, это не евразийская, никакой евразийской цивилизации тут нет, это европейская цивилизация. Андрей Борисович, огромное вам спасибо за это интервью. Мы вам желаем здоровья. Сейчас в это непростое для всех время. И надеемся еще на встречу с вами, потому что было очень и очень интересно. Берегите себя и всего самого наилучшего. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Спасибо. Желаю всего доброго всем моим слушателям вашего канала. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего.